Итак, коллега, мы с тобой продолжаем цикл обучающих коротких видео. И сегодня мы с тобой поговорим про трейлинг стоп. Что это такое и с чем его едят. Итак, трейлинг стоп. Его задача это такой своеобразный метод сопровождения сделки и задача, Предположим, ты не хочешь напрягать мозг и не представляешь, куда цена может улететь, либо происходит все-таки резко и быстро, и ты хочешь высосать с рынка все возможности, и ты делаешь трейдинг стоп а именно на примере сделки XRP. Допустим, каким-то образом... Ты зашел где-нибудь вот здесь в сделку без разницы как ты это смог сделать допустим точка входа была вот здесь и стоп лосса у тебя был вот здесь чтобы его отличать я его сделаю сейчас красным чтобы он прям хорошо был виден и вот, вот такого цвета итак это у нас стоп лосс задача тренинг стопа во первых вообще в целом задача сделки не потерять сберечь деньги поэтому через какое-то время, когда цена отходит на достаточное, а желательно подтвержденное количество тиков, пунктов, процентов и так далее и тому подобное, чтобы ты перевел сделку в безубыток. Таким образом, если вдруг конъюнктура на рынке поменялась, пришел Вася, да, нажал по пьяни кнопку «продать, купить» да, и снести у него желание твоей стопы нафиг, чтобы ты не пострадал и вышел в сделку как минимум в ноль. Это основная задача. Так вот, допустим, Цена у нас да, уходит, уходит, уходит. Не забывай, что зачастую роботы используют алгоритм повторного теста, чтобы вернуть цену, вынести как раз таки по безубытку и только потом пойти. Так вот, предположим, вот мы обновили хаи, все замечательно, уже можем переносить сделку безубыток. Переводим в сделку безубыток, либо просто на аппаратиков, либо вот под этот э, лой. Хорошо, Перелист стоп лосс. Да, я даже буду вот так. Стоп-лосс обозначать вот такой вот линии, чтобы было ясно и понятно, сколько, сколько может быть перемещений. Так вот, задача трейлинг-стопа – двигаться вместе с ценой и постоянно, либо вручную, либо автоматизировано. Кстати, в Атасе эта штука есть. Можно прям использовать защитную стратегию. Ну и, соответственно, чтобы твой стоп-лосс постоянно двигался вместе с ценой. Если мы говорим автоматизирован, то он, условно говоря, цена выросла на 10 тиков, цена подняла этот стоп-лосс подвинулся на какое-то количество тиков тоже наверх если вручную то ты используешь экстремумы то есть если мы заходим в лонг то соответственно ты свой стоп-лосс подтягиваешь под локальные лои. Локальный лой у нас вот здесь, локальный лой у нас вот флэт есть вот здесь, ну и так далее. Вот локальный лой у нас здесь есть, есть, ну и так далее. И ты потихоньку подтягиваешь свой стоп-лосс. Соответственно, твоя задача постепенно сопровождать сделку, но на определенном промежутке. Важно оставлять, скажем так, воздух, чтобы тебя случайно не зацепило. Поэтому цена у нас достаточно хорошо выросла. Все, замечательно. Мы переводим стоп-лосс вот сюда. Не прям тик-в-тик -тик вот сюда, а примерно где-то вот здесь с запасом. Хорошо. Дальше. Цена у нас потихоньку начала расти. Отлично. Сюда теперь переводим. Дальше. Цена у нас выросла резко. Протестировал вот этот хай. Дальше у нас она откатилась. Замечательно. Потом начала расти. Да. Хай вот этот обновил. Да. Уже интересно. Перетащили стоп-лосс вот сюда. И таким образом вот ты сопровождаешь сделку постепенно, перемещая свой стоп-лосс все выше и выше от локальные экстремы. Что такое экстрема? Либо это, условно говоря, по цене будет вот такая впадина, либо в обратную сторону, да, если это хай. Либо, соответственно, если был флэт, то есть цена больше двигалась вправо, хорошо, что не влево. И, соответственно, вот куда-то под нижнюю границу ты перемещаешь свой стоп-лосс. И таким образом ты... Так двигаешь стоп все выше выше выше и выше выше и допустим вот здесь когда у нас формируется последний лой ты что происходит сделка закрывается то есть как только цена касается здесь происходит закрытие позиции по стопу но закро, закрывается все в плюс таким образом это что-то Примерно близко к 138% по фибе, но, опять же, не везде фибы это есть. Как результат, ну, либо мог, допустим, закрыться где-то вот здесь, тоже вариант. В итоге, если происходит резкое импульсное движение, трейдинг стоп зачастую позволяет, ну, как вот здесь, да, собрать максимум из сил возможного. Допустим, здесь можно было где-то вот здесь закрыться. Если в целом тебе приятно, то есть ты не любишь себя ограничивать по... Допустим, по возможной прибыли и желаешь, ну, допустим, вот у нас идет спокойное пилообразное движение наверх, соответственно, перелив без убыток, допустим, сюда, потом подтянули сюда, потом подтянули сюда, потом подтянули куда-нибудь вот сюда потом подтянули, сюда, потом подтянули сюда, потом подтянули сюда и вот здесь тебя выебило. Хорошо, допустим, нашел еще одну точку входа и опять по новой сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом еще вот сюда, и вот здесь тебя выбило. Все замечательно. Но ты должен понимать, что тебя выбивает все равно по худшей цене. Где-то сверху цена была, там были прибыли. Допустим, если мы берем вот это движение, ну, предположим, здесь было плюс 1000 баксов, а здесь, допустим, плюс 600. И вот эти минус 400 баксов ты все равно теряешь. То есть этот способ не идеальный, но он позволяет на начальном этапе, если ты только пришел в трейдинг, либо на этапе, когда... Тебе вот просто вот сопровождать позицию, у тебя, допустим, свой бизнес, тебе нужно пинать подчиненных, потому что они линиевые дармоеды, которые ждут аванса или еще чего-нибудь, да? и ты хочешь просто вот выставил сделку, всех изнасиловал, потом... О, прошло 2 часа, цена двигается в мою сторону, все хорошо, передвигаю стоп-лосс. Вот чтобы не пропустить, и зафиксировать хоть какую-то прибыль, потому что ты деловая колбаса, у тебя огромное количество времени уходит вне трейдинга, то, соответственно, этот подход идеально подходит для тебя. Поэтому торговый метод в целом неплохой, не идеальный, но достаточно хороший. Рекомендую поэкспериментировать, возьми несколько проверенных тобой инструментов и посмотреть, допустим, даже на часовом графике, как бы они отрабатывали. Если данное видео было полезно, я очень надеюсь, что оно было полезно, не забывай ставить вверх под видео, мне будет приятно. Тебе ждет еще огромное количество видеоматериалов, легких, простых в понимании, а самое главное, эффективных на практике в применении. То есть я не даю методы, которые теоретизируют трейдинг, я даю лишь то, что реально приносит денежные средства, а мы для этого на бирже, на рынке и собрались. Также, если будут вопросы, пиши свои вопросы под видео, в целом делись видео, палец вверх, а я уже сказал, на этом все и до встречи в следующем видео.